Примерно месяц назад, 30 января, я и мой преданный читатель Ёжик в тумане занимались благороднейшим из занятий, а именно мы скрестнулись в вайфу-срачи, под комментариями к одному из моих предыдущих видео. В ходе перепалки мой оппонент упомянул некий таинственный фанфик, название которого «Дети древнего бога» вы могли прочитать в названии видео. Так вот Ёжик в тумане, я его прочитал, да, все 1200 страниц и обе концовки, читая их. Я в душе рыдал, а тебе ведь этого не забуду, ёжик ты, блядь, в путане. Ну, чтобы мне не страдать тут в одиночку. Я решил рассказать вам об этом любопытном произведении поподробнее. У меня нет ни сил, ни желания делать подробный обзор, поэтому это будет обзор почти без спойлеров. Итак, весь цимис данного фанфика заключается в том, что ангелы заменены тут на лавкратовских чудовищ. Это единственное значимое отличие от оригинала. И, черт возьми, это работает просто прекрасно. Тут создается принципиально другая атмосфера. Она еще более темная и томная, чем в оригинале. И тот факт, что главные персонажи сражаются не против чудовищ, которые на осознают сами себя, а против настоящих буквально богов, разумных, умных и очень древних, оставляет тебя переживать за них гораздо сильнее. Ведь противники в этом фанфике могут идти на ухищрения, они могут обманывать, притворяться и так далее. Из достоинства этого фанфика также я считаю необходимо отменить атмосферу, которая заставляет тебя погружаться в историю и чувствовать то же самое, что чувствуют и главные персонажи фанфика. Также из достоинства этого фанфика я бы хотел выделить динамичное повествование. Интрига сохраняется практически все произведение до самого его конца. Тайны раскрываются постепенно и это тебе позволяет вникнуть больше в суть происходящего. Однако сделано это было за счет очень бедных описаний. Они там есть периодически, где-то это они очень подробные, однако временами бывает сложно понять, что произошло. Это касается, например, битв. Иногда то, что произошло в битве, особенно в ее конце, становится понят уже потом, когда разбирают эту битву, что там произошло, оценивают ущерб, рассказывают о возможных последствиях и так далее. Говоря о сюжете, нельзя не сказать о таком важном факторе, который для многих возможно станет определяющим. Это наличие в нем сразу двух, притом достаточно внятных, лесбийских линий. О да, детки! О да. Несколько странно, мне кажется, решение авторов изменить Евангелион как боевую машину, точнее ее природу. Ну, это, конечно, субъективно, но мне кажется, что в оригинале все же было прикольнее. Но это право автор. Из несладков этого фанфика можно упомянуть да хрена бесполезного для сюжета. С например, можно было бы просто вырезать и без потерь избавиться от 300 страниц текста. Также в начале большая часть повествования уделяется тонировкам во снах. Они вообще не имеют никакого значения. Да, там где-то в районе... 15 главы, они чего-то скажут по этому поводу, а потом до конца сюжета этого словно не было. Да, там упоминается там в самом конце, что типа это было, но тренировки в снах и страна снов никакого глобального влияния на сюжет не оказала. Да, в стране снов Тодзи узнал кое-какой факт, но он знание этого факта никак не использовал. На сюжет это не оказало никакого влияния. Также иногда читателям выставлять какого-то персонажа, который, судя по его представлению, будет дохера важным для сюжета, а в итоге это его единственное появление, потом последуют два упоминания и все. О нем забывают также в начале угенды, у Генды Фуицуки происходят совсем странные непонятные разговоры, поэтому непонятны они не только для читателя, но и для участников этого разговора, потому что они говорят о тех вещах, о которых каждый участник участников разговора все знает. То бишь, это делается для читателя. Ну а читатель он еще не обладает достаточным знанием о мире, чтобы понять этот разговор. Они уже для создания дополнительной атмосферы таинственности с этой задачей они справляются. И ближе к концу ситуация выравнивается. По мере продвижения по сюжету осведомлю у читателя о устройстве этого мира растет, и разговоры с Файюту и Генда начинают иметь смысл не только для тех, кто читает, но и для самих участников диалога. Потому что они начинают что-то обсуждать и о чем-то спорить. Дальше. Из спорного я могу выделить переосмысление героев. С переосмыслением героев там все сложно. Переосмыслению подверглись Синзи, Аска, Рей и чуть-чуть Енда. Давайте начнем по порядку. Переосмысление Рэй мне очень понравилось. Это, конечно же, не Рей из Евы Обыч, Моя вайфа в 10, 10 на кончиков пальцев, но тоже очень неплохо. Тут я могу выразить авторам лишь свое безмерное уважение. Тут нужно будет сделать ставку с Гоблином Обязательно напомните мне об этом в комментариях чтобы я сделал ставку с Гоблином Переосмысление Синзи уже гораздо более спорное Потому что с одной стороны Его вроде как сделали более решительным Более это совсем чуть-чуть Они не превратили его в Мэрисью, Что неплохо смотрится Но есть одно но Дело в том, что Синзи С самой первой главы проявлял симпатии к Рэй И Рэй тоже проявлял к нему симпатии Однако, пришла Аска, и первая Синзи засосала. Да, так все произошло, и в итоге Синзи стал встречаться с Аской, а Рэй как будто бы совсем забыл. И это мне кажется странным, потому что в оригинале Синзи вел себя так с девушками, потому что он не был уверен, что он им нравится, у него не было опыта. Но тут он получал от Рэй сначала более чем ясные сигналы к тому, что она вроде бы не против. Потом он получил просто неопровержимые доказательства того, что она реально не против и тем не менее он все равно стал тощаться с Аской. и это мне кажется совсем чем-то странным непонятным возможно тут я могу предположить что авторы хотели донести до читателя мысль о том что если тебе человек нравится то тут должен сражаться за свою любовь это неплохо но тем не менее смотрится это странно пол книги нас готовили к Синзирей, а потом вдруг аскосин и этот аскосин он сохраняется вплоть до самого эпилога и это выглядит достаточно убого и дело Синзи просто какой-то еще более безвольной тряпкой, чем он был в оригинале. Дальше. Переосмысление Аски. Тут все еще более спорно. Дело в том, что в первых своих итерациях в этом фанфике Аска предстает перед нами как еще более суточная версия себя из оригинала. И мне это что-то не понравилось. Мне нравятся девушки с характером, но потом, после того, как она убивает своего ангела, что в следующем своем появлении это совсем другой персонаж. Это даже не шикинами из. Как там его Её же Шокинами зовут в ребилдах, да? Я могу ошибаться просто. Мне не понравились и билды, тем что они сделали аску, ну вот в ребилдах, более простым персонажем, более конечной сундеры. В то время как аска из оригинала она была более сложной и комплексной личностью. И это мне в ней нравилось. В ребилдах это просто сундеры, ничего особенного в ней нет. Здесь же это вообще не пойми, что это какая-то. Мне даже сложно объяснить, но я пробу объяснить, это пойми. Дело в том, что вот в аска верила только в себя и надеялась только на себя а тут же у нее есть подруга она верующая христианка ее растил не сверхтребовательный отец а вполне себе милая женщина я смотрю до это все и такой Блядь, верните мне предыдущую аску а же в первых появлениях была нормальная аска которого стерва все как я люблю а во что вы ее превратили в конце книги она вообще стала главной плаксой она постоянно ноет она ноет так сильно что синь. Синзи, Синзи, приходится ее успокаивать. Вообще вот представляете до чего они довели Асочку-сучку, мою любимую И это мне ну совсем не нравится Возможно кому-то это понравится Но нет, я считаю, что Аска, в отличие от Рэя, в отличие от Синзи Им вообще не удалось Что же касается Генда, я сказал но ну, его сделали чуть-чуть помягче Чуть-чуть, он чаще проявляет Эмоции, он более человечен Чем в оригинале, но в целом Если смотреть вообще то он и не изменился, считайте Еще один спорный момент, это несмотря на атмосферность и динамизм повествования, боим мне кажутся слишком быстрыми. Но, ну, возможно, это нечто субъективное, но лично я не успевал проникнуться безысходностью положения героев, но в любом случае это лучше, чем растягивать эти бои. Если я вас заинтриговал, то я вам предлагаю прочитать это произведение с самим. Я настоятельно рекомендую. Концовок 2. Читать советую обе, потому что, несмотря на то, что первая более логичная и она каноничная, вторая более эмоциональная. И этот эмоциональный опыт он стоит тех там ну, сколько там она по страницам у ну, страниц 20-30 они стоят того чтобы их прочитать даже несмотря на то что они вы бедами совсем несуразные бывают читать советую на сайте asuka strikes раздел мегафанфик если что если я найду эту ссылку то я ее прикручу в комментариях загляните туда важно читать нужно с сайта потому что вы там можете скачать фанфик в pdf но там не будет примерно четверти второй концовки там есть первая концовка потом идет вторая Вторая концовка и пилок, и потом идет черный финал и рыжий финал. Так вот, черный и рыжий финал это не альтернативы друг другу. Сначала ее вторая концовка и пилок, потом черный финал, а потом рыжий финал. Это все идет друг за другом. Прямо вот. и продолжай делать. читать я посоветую все, потому что рыжий финал он того стоит, но его не понять, если не читать черный финал, в то время как черный финал это кал. Вот так вот. Сложно, да, я понимаю. Подводя итоги, могу сказать, что несмотря на все мои замечания, фанфик невероятно год при прочтении фанфика я недостатков особо не заметил, а вспоминая прочитанное, но ну, мне приходили в первую очередь достоинства, ведь недостатки этого произведения его не определяют. Сам не понял, что сказал. Ладно. Я давно уже думал о введении этой рубрики. Спасибо ежику, в тумане за повод. Если вам зайдет, выпущу еще что-нибудь в этом роде. Возможно, под этот фанфик... Блять. Возможно, под этот ролик пойдут те, кто скажут «Ой, это да какое ты вообще имеешь право там, блядь, что-то критиковать там это? Ты что в своей жизни вообще сделал, чтобы раздевать рот на чужой труд? Там типа ты пишешь фанфик про быдва. ну и пиши свой фанфик про быдва. Эти не на нормальные произведения, свои ты чепушила!» Для таких я отвечаю, что я прочитал произведение, и я имею полное право его критиковать. Ваше же право соглашаться или не соглашаться с моей критикой. Также, если вам есть что-то сказать по поводу моего произведения, то я стоятельно советую. даже вас прошу написать что-нибудь метом в комментариях, я их все читаю и действительно они мне помогают делать мою работу лучше. Я понимаю, что она далеко не идеальная и я над ней работаю. Если что, заходите на мой фанфик ссылочка в описании, там у нас очень интересно, у нас лучше любой аниме беседы, у нас там хентай другу скидывают, так что присоединяйтесь. Весь хендай, что там вы найдете в отзывах, он одобрен лично мной на большее из них я подрочил так что это вы понимаете ну какая вообще марка качества теперь всем спасибо за внимание с вами был урод кулабар и до встречи на моем канале в этой и другой рубрике а следующее видео это наверное уже третья часть а я на Мирай. всем спасибо и пока Прям. Это грязный трек, развязный куплет, как удар, морпех Я вошел в твою вайфу, а там словно а в побывало 500 человек э, Твоя вайфу мусор, она скучна, у тебя нету вкуса Это война, война фандомов, и после войны здесь будет пусто Слушай, из какого тайтла твоя шкура пришла сюда хайпить Боку на пику, похоже на трапа, Бог тебе пику за твою вайфу, я